Лечение медом Жили в лесу друзья, ежик, зайчик и кабанчик. Решили они собраться и поиграть в прятки. Разыграли по считалке, кто будет водить. Стал водить зайчик. Раз, два, три. Считает зайчик закрытыми глазами. Досчитал зайчик до ста. А теперь кто не спрятался, я не виноват. Сказал зайчик и начал искать. Смотрит, листики шевелятся. Хоп! Ежик нашелся. Смотрит, кустики шевелятся. Хоп! Кабанчик нашелся. Так играли они, играли и заигрались. Не заметили они, как туча грозовая подошла. И попали под дождь зверюшки. Промокли. А потом простыли и заболели. Ходят, чихают. Пошли они к доктору лесному, сове мудрой. Так дышим, так не дышим. Тут нужен мед. Пошел кабан за медом к медведю. Пошел заяц за медом к лису. А ежик решил отлежаться в норке и потом за медом сходить. Что-то совсем ежик заболел. Из норки три дня не выходил. Решили его зайчик и кабанчик проведать. Пришли к нему друзья, зайчик и кабанчик. Смотрят, лежит ёжик в кроватке, встать не может. Обессилил совсем. Ух, а как ваше здоровье? У меня почки болят. А у меня почки болят, еще и диабет. Сова сказала, это от меда. Хуже стало ежику. Отправились зайчик и кабанчик за медом для ежа. Навстречу к ним лягушка-квакушка скачет. Куда идете? За медом. Ох, я как раз неподалеку. А где? Да вот тут. Пошли зайчик и кабанчик туда, куда лягушка указала точно смотрят пчелка летает подошли к ней и меда спрашивают здравствуй пчелка а продай нам метку здравствуй кабанчик здравствуй зайчик не набрала я еще меда идите вон туда в луга на басик". там меда много а скажи, пчелка, почему у нас почки болят и диабет от меда? М -м -м -м, не может быть. А у кого вы мед покупали? Я у медведя. А я у лиса. Да разве можно мед покупать у всяких дядлов, медведи и лис? М -м -м -м. Мед можно брать только с спасики у пчел. А эти три друга дятел, медведь и лис. Делают только подделку и фальсификат. Идите на пасеку, там вас вылечат настоящим медом. И с собой заберете столько, сколько надо. Пошли друзья на пасеку. Поели там настоящего меда у пчел и вылечились. Купили они меда и для себя, и для ежика. Пчелы также дали им перги, пчелиного хлеба и чистейшего нектара. А также немножко маточного молочка на пробу. Идут зайчик и кабанчик обратно. Проходят мимо биологи. Смотрят, а у биологи медведь какую-то гадость из коробки в бочонок с медом сыплет. Ах, гадкий медведь! Поэтому у меня почки от его меда и болят. Какой-то порошок добавляет. Идут дальше. Проходят мимо лиси и норы. Смотрят. Лис. Сахар с медом в тазике смешивает и какую-то гадость в мед из коробки сыплет. Ах, гадкий лис, поэтому у меня почки и болят, и диабет от этого меда сделался. Пришли они к ежику, дали ему настоящего меда, накормили пергой и маточкиным молочком, а потом вместе выпили нектар. Ежик через день выздоровел, и ничего у него не болит. Так что знайте, не всякая польза от полезного может быть, потому что не всякое полезное – настоящее. Вот и сказочки конец, а кто слушал, тот мудрец.